Всем привет! Если вам нужна видеоинструкция на тему как отправить свой проект After Effects на VideoHive, то вот она. Давно хочу записать такое видео, поскольку часто встречала на просторах YouTube в комментариях под уроками по After Effects вопросы Как залить свой проект на видеохайв. При этом матерые автора видеохайва, как правило, не спешат отвечать на подобные вопросы. Возможно, справедливо считая, что если человек не может разобраться с тем, как отправить проект на видеохайп, быть может, ему рано отправлять туда свой проект. За последние три года на YouTube добавилось целых две таких видеоинструкции. Не знаю, чем это связано, возможно, это заговор. Поэтому я надеюсь, что данное видео окажется полезным для тех, кто делает свои первые шаги на этом конкурентном и полном возможностей рынке. Итак, поехали! Мы находимся на главной странице сайта InVata Market. Здесь нам нужно войти в свой аккаунт. Я надеюсь, он у вас уже есть. Переходим по вкладке Video Hive. В выпадающем списке вкладок своего профиля нам нужно выбрать Upload, загрузить. Далее нам предлагается выбор категории из списка. В нашем случае это будет After Effects Project Files. Next, идем далее. Мы попали на страницу загрузки файлов. Советую тщательно изучить содержимое этой страницы. Здесь под каждой графой можно найти информацию о правилах ее заполнения. Также на этой странице есть ссылка на инструкцию загрузки. Вот она. Перейдя по ней, вы можете изучить информацию о технических требованиях к загружаемым файлам. Если есть проблема с переводом, воспользуйтесь браузером Google Chrome, и он переведет все это для вас. Я предлагаю начать с главного, с загрузки файлов. Для этого нажимаем кнопку Choose файл, выбор файла. Сам проект у нас помещен в архив, в моем случае zip. Лучше, чтобы это была распространенная версия архива. Это даст возможность без проблем скачивать и распаковывать ваш проект. В архиве находятся файлы, предназначенные для покупателя. Сам проект, информация о нем, видеотуториал, если вы его подготовили, возможно, вспомогательные графические или аудиоматериалы. Также в проект у нас входит видео-превью, Оно будет презентовать ваш проект на сайте VideoHive. Картинка, которая будет служить обложкой вашего проекта. И миниатюра, которая будет показывать ваш проект в выдаче на поиске по сайту. Пока файлы грузятся, можно заполнить графы. Название нашего проекта. Я подготовила блокнот с необходимой информацией, чтобы не тратить время на ввод текста. Обратите внимание, все слова в названии проекта с большую букву, и это не случайно. Описание проекта требует некоторых навыков программирования, поскольку здесь нужно ввести текст в формате HTML. Если у вас нет таких навыков, я предлагаю вам воспользоваться специальным сайтом. Он пишется как ww.onlinehtml-editor.net Вот так. Ссылка на этот сайт будет под этим видео. С его помощью вы можете любой текст преобразовать в HTML. Это нужно за тем, чтобы в итоге описание вашего проекта выглядело красиво и презентабельно. Но вы можете ввести просто текст и отредактировать его уже после того, как ваш проект будет принят, одобрен и выставлен на продажу. Итак, наши файлы загрузились. Далее нам необходимо прикрепить каждый файл к соответствующей графе. Миниатюра. Основные файлы. Видео превью. Обложка. Релиз формс. Те, кто имеет дело с востоками, знают, что это такое. Релиз документ не обязательный. Точнее, он обязателен в том случае, если в вашем проекте есть какие-либо файлы, созданные не вами. Это документ, который подтверждает ваше право на распространение и продажу этих файлов. Категория. Здесь нужно выбрать категорию, которая отвечает вашему проекту. В моем случае это будет... Видео Displays. Далее мы выбираем версию After Effects, в которой вы создали свой проект. Конечно, в идеале, чтобы это была максимально распространенная версия программы, чтобы ее могли воспользоваться как можно большее количество людей. Если ваш проект содержит музыкальные файлы, видеофайлы и что-то еще, выберите это из предложенного списка. В моем случае это только After Effects. Для того, чтобы выбрать несколько файлов в списке, нужно нажать клавишу Ctrl. Если в вашем проекте использованы какие-то специальные плагины, укажите это обязательно. В моем случае этого не требуется. Универсальные выражения. Думаю, вы знаете, что это такое. Продолжительность видео. Укажите продолжительность вашего видео в заданном формате. Разрешение вашего видео. Здесь нужно указать разрешение видеопревью вашего проекта в пикселях. File Size. Здесь укажите вес файла, который скачает ваш покупатель. Media Placeholders. Укажите количество мест размещения для видео или фотографий в вашем проекте. То же самое для текста. В графе теги необходимо ввести до 15 ключевых слов, которые будут помогать пользователям найти ваш проект. Не так давно на сайте появилась возможность самостоятельно указывать цену своего продукта. Пусть это будет 20 долларов за регулярную лицензию и 100 долларов за расширенную. Комментарии reviewer.com Здесь вы можете написать сообщение специалисту, который будет оценивать ваш проект на предмет его технического и творческого соответствия требованиям сайта. Но в общем здесь писать ничего не нужно. Поставив галочку, мы подтверждаем, что все материалы проекта созданы нами, или же мы имеем право их распространять и получать от этого доход. Жмем Upload – загрузить. Ура-ура! Если все сделано правильно, в финале мы увидим сообщение, в котором будет говориться, что наши файлы загружены и результаты их проверки будут отправлены нам на почту. Вот и все. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк. Или дизлайк, если это не так. Если же у вас есть вопросы по теме загрузки проекта на VideoFipe, welcome в комментарии. Удачи!